Приветствую, ребят, на своем канале. С вами, как всегда, автор этого канала Александр. В этом видео говорим о Лиге чемпионов, Пао, Краснодар. И, собственно, прежде чем начать этот видеоролик, я приглашаю вас в наш телеграм-канал. Там новости выходят, видео, никакого лайва, дополнительных ставок и тому подобное. Только ценная информация, которая вам поможет развиваться в ставках, ну и, собственно, пробовать на этом зарабатывать. А также мы запускаем конкурс на 5 долларов. Все, что нужно сделать, это поставить лайк этому видео, написать точный счет к этому матчу. Ну и, собственно, возможно, именно вы угадаете точный счет и станете победителем. Отправляем на банковскую карту, либо платежный кошелек ну что ж давайте начинать к самому матчу к разбору и к самому прогнозу погнали Ответный матч для команд Паука и Краснодара пройдет 30 сентября в Греции. Первый матч закончится победой Краснодара со счетом 2-1. И тогда наши прогнозы, конечно же, все зашли. Хотя могли они и проиграть. Матч проходил с переменным успехом и Краснодаровцам пришлось отыгрываться. Но, к счастью, для Бекова они свои моменты использовали и отыгрывались, да. И в Салонике едут с минимальными, но преимуществами, а также в хорошем настроении. Но легко им там точно не будет. Наглядный пример этому визиты в Грецию, Башекташа и Бенфики для Паука дополнительной надеждой. Собственно, встает забитый гостевой мяч. Ожидалось, что на данный матч против Сочи Краснодара выставит полурезервный состав, тем самым... Поберечь с минимальными. Матч закончился результативной, ничьей, 1-1, ничьей, но безголевой. Также закончился и матч в Греции. Видимо, все-таки соперники мыслями были уже в матче квалификации. Теперь непосредственно к самому матчу Краснодар, конечно, устроит и ничья. Но играть на ноль они вряд ли станут, другое дело, как они распорядятся своими моментами. Ведь понятно, что грекам надо забивать, а их может устроить и счет 1-0. Развитие матча во многом будет зависеть от того, как греки смогут быстро забить гол и споймают ли быки их на, кон на контратаке. Мой прогноз, учитывая, что ПАОК дома более грозен в атаке, чем на выезде, а в Краснодаре у них было предостаточно моментов, чтобы забить больше одного, предлагаю рассмотреть ставку индивидуальный тотал команды 1. Здесь можно взять осторожную ставку 1 больше за 1,47%. Ведь один они точно должны забить, и в случае чего как минимум не потерять деньги, или 1,5 больше с более высоким коэффициентом 2,19. Ставить на фиксированный результат матча очень рискованно, хотя шансов не проиграть больше, конечно же, у Паока. Но коэффициенты говорят, опять же, сами за себя. Лидером здесь выставляют ПАОК. А 2-3-4 на победу, 3-48 на ничью, 3-0-1 на Краснодар. Так что, ребят, мы ставим, конечно же, на ПАОК. На то, что один больше. И плюс одну рисковую возьму. На 1,5 больше коэффициент. Хороший. Ну, в принципе, можно рисковать. Поэтому ставьте с умом. Я надеюсь, эти команды покажут очень классный и крутой футбол. Поэтому наблюдаем, смотрим и наслаждаемся. И играем по стратегии подписывайтесь на наш телеграм на наш youtube ну и до скорых встреч пока пока